12 декабря не стало Валентина Гафта, одного из величайших отечественных артистов. Давайте вспомним жизненный путь легенды театра и кино. Валентин Гафт мечтал о сцене, как говорится, еще с пеленок. Однако недалекие от мира искусства родители, невысокомерные режиссеры не верили, что молодой человек с нетипичной для советского экрана внешностью сможет чего-то добиться. Годы, а то и десятилетия, ушли у актера, чтобы найти свой путь и прославиться на всю страну, воссоздав яркие образы, которые не исчезают из памяти целой череды поколений зрителей. Валентин Иосифович родился в 1935 году в Москве, в семье военного прокурора. И это не могло не наложить отпечаток на его жизнь. Зная уклад и порядки своих родственников, Гав даже не пытался снискать поддержки у матери и отца. Поэтому, когда время пришло для поступления в институт, молодой человек тайно подал документы на театральное отделение, и был успешно зачислен в один из столичных учебных заведений. Он неоднократно вспоминал, что буквально за пару дней до вступительных испытаний случайно встретил на улице известного тогда актера Сергея Столярова. Юный Валентин набрался смелости и попросил артиста оценить его творческие способности. Столярово приятно удивил напор вчерашнего школьника. Поэтому он решил поделиться с ним секретами своего мастерства, которые и выделили Гафта на экзамене. Юный Гафт с отличием проходил обучение и уже со второго курса пробовал себя в кино. Правда, с практической точки зрения его успех сложно было назвать значительным. Валентин Робел перед камерой, и как сам признавался уже в более поздние годы, это состояние его не покидало как минимум два первых десятилетия работы в кино. Немаловажной причиной отсутствия значимых ролей у актера, причем, по его собственному мнению, были и специфические внешние данные. Валентину чаще других доставались роли скандалистов и злодеев, а им, как правило, отводится не так уж и много экранного времени. К счастью, в конце 1970-х годов судьба свела артиста с Эльдаром Рязановым. Тот нашел более верное применение необычной харизме Гафта, юмористически обыграв ее в целой череде своих культовых кинолент. На протяжении всей жизни творчество оставалось главной страстью Валентина Иосифовича. Если он не играл в кино, то обязательно выходил на сцену любимого театра «Современник», на подмостках которого прослужил около 50 лет. Ну а когда выдавалась свободная минута и от постановок, Гафт писал поэмы, песни и стихотворения. И если настроение было игривое, то и незабываемые острые эпиграммы. Второй страстью в жизни Гафта был футбол. И мы совершенно не преувеличиваем. Еще будучи мальчишкой будущий актер с упоением все свое свободное время гонял мяч по двору и старался не пропускать ни единого матча на стадионе. С предпочтениями за кого болеть, Валентин Иосифович определился еще в юности и все эти годы оставался ярым поклонником родного столичного «Спартака». «Если бы не было «Спартака», не было бы футбола. Да я просто не мог полюбить никакую другую команду, по сравнению со всеми остальными монстрами». Спартак выглядел такой близкой, родной, действительно народной командой. Жмельков, Леонтьев, они стояли на воротах в простых кепочках, которые носили наши родители, учителя, обыкновенные дяди из соседнего подъезда, вспоминал как-то Гафт и уверял, что футбольный мир ему близок еще и тем, что очень сильно напоминает актерский путь. Футбол, игра трудная, очень похожа на театр. Только драматургии не написано. И вместо тренера у нас главный режиссер. Но вся подготовка, внутренние проживания, ошибки, комплексы, и усталость — повторяю, все очень похоже на нашу профессию. «Поэтому я футболистов понимаю очень хорошо», — точно подмечал он. Отсутствие эталонных данных и заметного успеха в кино в молодости никогда не были для Гафта проблемой в любовном плане. Мужчине не составляло труда обратить на себя внимание той или иной красавицы. Он слыл настоящим героем-любовником, хотя публично почти никогда не говорил о своих бурных и многочисленных романах с женщинами. Второй брак тоже не принес гафту счастья. Его супруга Инна Елисеева являлась девушкой из очень обеспеченной семьи, хотя сама и не была обременена интересами и обязанностями. Семья Инны не взлюбила тогда еще не достигшего высот актера и в буквальном смысле этого слова попрекала его каждым куском. Как-то за обедом я спросил: можно ли мне еще цыпленочка. А мне ответили: вот когда будете зарабатывать, тогда и получите. И я ушел из этого дома навсегда. Почему-то пишут, что Инна была балериной, но нет, она вообще нигде не работала, впоследствии рассказывал Гафт. Впрочем, в этих отношениях артист обрел свою единственную дочь Ольгу. Гафт желал наследнице всего самого лучшего и не хотел, чтобы она повторила его ошибок. Поэтому, когда в театральных институтах ему намекнули, что дочери не стоит связывать жизнь с кино, он отказался использовать свои связи для ее поступления в театральный вуз. В итоге Ольга стала балериной, но, судя по всему, так и не смирилась с тем, что главная мечта не сбылась. В 2002 году 29-летняя женщина покончила с собой, и Гафт винил себя, что косвенно стал причиной прервавшейся жизни наследницы. Пережить смерть единственного ребенка Валентину Иосифовичу помогла его третья супруга, актриса Ольга Остраумова. Их служебный роман стал неожиданностью для всех, но в итоге знаменитости прожили вместе почти четверть века, как говорится, душа в душу. Гафт даже стал считать детей жены от прошлых отношений своими собственными и отлично общался с каждым из них. И все же у него остался родной ребенок. Дело в том, что после первого развода, в начале 1970-х, он какое-то время встречался с художницей Еленой Никитиной. Влюбленные уже расстались, когда Елена поняла, что ждет ребенка. Она не стала рассказывать экс-избраннику, что родила от него. Валентин Иосифович узнал о сыне Вадиме, когда мальчику было уже три года. Все потому, что Никитина не хотела участия Гафта в судьбе ребенка, с которым эмигрировала в Бразилию. Вадим начал общаться с отцом лишь в зрелом возрасте, и, судя по всему, довольно плотно желая действительно стать частью его жизни. Валентин Иосифович упорно выходил на сцену, пока ему позволяло здоровье, и прогрессирующая болезнь Паркинсона. В конце 2017-го он неудачно упал, и больше не смог вернуться к работе в театре и кино. Вдобавок к этому Гафт пережил инсульт. И от этого удара он уже так и не смог оправиться. Родственники не скрывали, что актер потерял возможность ходить и даже почти не разговаривает. Не хочу стать обузой для кого-то. Я доживаю, мне осталось мало, и я это понимаю. Ничего не прошу у руководства, современника. В театре и без меня есть кому помогать. А для меня надежда и опора, моя жена Оля Остроумова, говорил два года назад Гафт в программе «Привет, Андрей», как бы прощаясь с миром театра и кино. И кажется, морально он был ко всему готов. И уже успел сделать все, что посчитал нужным.